Ну что, всем, всем здравствуйте. Появилась задача записать какое-нибудь новогоднее поздравление от студии Лебедева. К сожалению, наш мошен-дизайнер заболел, поэтому какими-то вот такими копирайтерскими трюками будем сейчас. Попробую сейчас обойтись. Вот, я скачал очень красивое новогоднее видео. Здесь идет снег, красиво падает. Вот, сейчас попробуем на него, может что-нибудь наложить какую-нибудь интересную картинку. Так, ну ладно, у нас есть, значит, видео. Давайте попробуем на него наложить текст. Так, так я скачал еще на рождественскую музычку. Давайте подложим ее. Давайте посмотрим. Сейчас должно заиграть по-новогоднему, по идее. Саш, иди убери свои ногтей с Иди убери это. Ты можешь, пожалуйста, выйти. Ну, билет, ты можешь иди, выйти, иди, блядь. Ос оставляешь это, блин, на дней, это там все Выйди, пожалуйста, блядь. Я по работе записываю сейчас видео. Подож... Можешь подождать одну секунду? Пожалуйста. Я Какое, блядь. Ты что, охренела что ли?